Когда написано э, на монете страна, которую вы не сможете показать на карте. Как правило, это э, государство... А, знаете, кто знает государство НИУЕ? Кто может сказать государство НИУЕ? Вот зайдите на какие-нибудь крупные нумизматические салоны, в основном НИУЕ. Или там страны какой-то, я не хочу политкоррект, соблюсти политкорректность, не хочу объявить какую-нибудь страну а в Африке, или Азию, которую никто не знает на карте, но эта страна есть, и, например, они спекулируют чем? Производителям. Тем, что нам это будет интересно. В том числе включились наши производители. Москва, из знаю, москинских компаний, которые делают эти чеканят эти монеты из серебра, золота. И там монета, посвященная Виктору Цоя. И страна африканская. Не буду называть эту страну. Африканская. Кто в Африке знает Виктора Цоя? Или страна, которая находится в океане. Написано «Поэты серебряного века», «Цветаева». Ахматом, ну, кто на Полинезии, там на бедренних повязках еще бегает, кто не знает по этой земле. Это монеты, которые чеканят с нашими компаниями. И пишет, страна там какая-то, маленький островок на карте. Да, монеты серебра, может быть даже золото. Но это, вы можете такие чеканить. Клуб кипит, там еще что-то там сделает, там, ну, там еще что-то. Но это будет монета, она будет местного вот, значения, но ни в коем случае не иностранного. Подарочный сегмент. И я просто, чтобы завершить эту тему, хочу сказать, такое меня поразило, насколько это пропиарилось было, когда по центральному телевидению объявили, что в Новой Зеландии отчикали монеты, посвященные фильму «Конан «Собака Баскервей». И на монетах актеры, которые с сни... а, России, в Новой Зеландии понравился так фильм, и Ливанов играет, помните, собака Баскир Ливанов то и Соломин, да? Что они взяли их на монеты прямо. Я думаю, что такое? Не может такого быть. Я же не отключился, включился. Я посмотрел монеты. Они красиво оформлены. Коробочки там вот эти, знаете, когда Красиво оформили. Серебряные монеты. 30, ну там все, все вес соблюден, все пропано, супер, три ну эксклюзив. Люди плакали у телевизора, когда так прониклись гордостью за наш кинематограф. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, что получилось. Я переворачиваю монету, там остров из Новозеландии. В Зеландии много островов. Государство одно. А тут какой-то островок маленький из Новой Зеландии, который якобы, вот, он очеканил эту монету. Не стало все ясно. Очеканил а у нас, нашим предпринимателем. так красиво завернули и продали. Тираж был 8 тысяч штук. Это маленький тираж. Весь тираж был в России, естественно, продан. Никому на Западе этот тираж был не нужен. Главное, продающая история. Да, продающая история.